Откудь, привет всем! С нами снова Гриша Нерзаланд. Привет, Гриша, привет, привет, дорогой! Сейчас мы сделаем вид, что мы совсем в другой день встретились и записали новый ролик. Так, так. и будет. <как> так и будет. Вот я знаю, что ты любишь разные задачи по математике. Очень. И вот сейчас хочется поговорить не про какую-то возвышенную теорию, а про конкретную задачу. Да. Она... Она вот про что. Вот в разных играх и развлечениях бывает, что... Нужно кидать кубик, например, там вот, э, и даже иногда какой-нибудь многогранный кубик. Иногда бывают уже такие всякие развлечения, что там... Додекаэдер кидает да? кубик или что-то такое. Да, да, да, да. И, конечно, не всегда есть под рукой даже обычный игральный кубик, не говоря уж о додекаэдере. Додекаэдер легко реализовать кубиком и монетой. Вот. А я хочу примерно то же самое. Понятно почему, да? Мы берем одну шестую, реализованную на кубике, и одну вторую на монете. И у нас получается вероятностное пространство, так сказать, прямым произведением одного, в котором два, и а в другом, в котором шесть. И каждое событие 1.12 дает вот, да-да-да-да, это да. Вот mm -hmm. я хочу сделать так же, только без э, кубика. Вот давай обсудим, как заменить кубик монеткой. Кубик монеткой? Во-первых, я думаю, что вот любой зритель канала может доказать, что это сделать невозможно. Я могу сразу сказать, что любое выражение для вероятности, которое получается при применении монеты, содержит у себя в знаменателе только два в каких-то степенях. Ну, ну, ну, То конечно, есть, в, да. как это, это что-то из целого двоадического анализа. Что-то такое, да? Не знаю, двойничные анализы Я не знаю пока. Сейчас Горчинский придет, он меня научит. Ну, в общем, ясно, что можно... Можно вероятность верхность 1,4, 1,8 или 7,16, а одну шестую или одну 1,3 никак невозможно. Нет, конечно, да. Вот, но... За бесконечное количество, да, не пожалуйста. Ну, все-таки, если невозможно, но очень хочется, давайте все-таки сделаем это. А на самом деле дело очень... Простое. Так. Давай кинем монетку э, два раза. Тогда есть. Э, а так. Сейчас та начинается та какое-то какое -то волшебство. Тогда есть не так много вариантов. Да, может выпасть орел и орел, орел и решка. Ну да. Может выпасть, э, может выпасть э, решка, решка орел и решка. И решка. может выпасть решка решка. Да. Но давай сымитируем сначала вероятность 1 треть, да? Давай. Да, я понял. Мы будем перегидывать в случае О. Да да да да. Идея, э, да, да, да. да, идея высказанная? Да, да, да. Ну, ну можно, например, э, с, можно, например, сказать так, да, что мы один из этих вариантов э, объявим э, успехом. РР. А, ну, например, РР. Это значит успех. А другой браком. Значит, вот... Как, О -о -о, обозначим браком. Как, Какие-то два... Варианта Не мы обозначим неудачей. Да, да. Неудача. А в этом случае мы, скажем, что мы повторяем нашу процедуру. Да, да. Но вот это и есть на самом деле потенциально бесконечный ряд. Ну как сказать? Ну, конечно, можно сказать, что это Бесконечная процедура, потому что действительно, может быть, мы за один раз ничего не поймем, может, может быть, за два раза не поймем, может быть, за три ничего не поймем. Да, но, скорее всего, уже. Но мы ну, все-таки оценим, вот быстро ли это произойдет. Вот сколько раз в среднем мы будем кидать монетку. Так. Сколько раз в среднем нужно кинуть монетку, чтобы наконец выпало не ООО, Да, да, да, да. Так. Сейчас, значит так, ну да, с вероятностью 3 четверти сразу получится успех. С вероятностью, соответственно, 3 четверти вот одной четверти у нас получится успех потом. 3 четверти умножить на сумму 1 четверть плюс 1 шестнадцатая плюс... ой, 1 плюс 1 четверть плюс 1 шестнадцатая, то есть 3 четверти умножить на 1, на 4 третьих. Нет. В смысле, один раз Стоп, в цель не будешь монетку? Нет, нет ну, даже нет, я не так. Нет, сказал. нет, ну. Я, я, я посчитал единицу. Нет, даже. Нет, нет, нет. Ну давай посмотрим. Ну, четыре раза мы точно придется кинуть монетку. А, четыре, я понял. Нет, нет, нет. Ты имеешь в виду, что. Сейчас. Ой. Два. Два. А, сколько раз кинуть. Нет, не то считал? Сколько раз мы кинем монетку? Я не то считал. Да, правильно. Мы, значит, два раза точно кинем монетку. Так. Ведь верно, ведь правильно. Да. Потом, с вероятностью 1 четвертая, нам придется кинуть монетку да, еще два правильно, раза. Правильно, правильно, да. Ну, потом, с вероятностью шестнадцатая еще раз кинуть монетку. Ну да, еще два раза. Еще, еще два раза, да. такая да. сумма. И вот теперь это 2 умножить на 4 третих. Ну, ну, ты, конечно, правильно говоришь. Ну, давай я э, для развлечения нарисую, как-то можно понять на картинке вот. Uh, многие слышали, ты, кажется, даже про это недавно рассказывал, что можно суммировать, ге геометрически суммировать. Да, находить разные да суммы. я это обожаю. Но обычно люди <coughs> геометрически находят только конечные суммы, а можно и бесконечные. <coughs> вот давай нарисуем такую картинку. Вот возьмем единичный квадрат и его, значит, разделим на четыре части. Так. Эту часть снова разделим на четыре части. Похоже на нашу процедуру. Правда? Да, да, очень, очень, очень, очень сильно похоже. Ну, дальше. Ага. уже не могу. Вот. И э, давай посмотрим вот на такую площадь средней части. Вот она состоит. Из этих товарищей. Вот какая, вот какая у нее площадь. Ну, с одной стороны, понятно, какая у нее площадь. Одна четвертая. Плюс да. одна четверть от одной четверти. Ну то, что мы ищем. Ну примерно то, что мы ищем. Там да. единицу прибавим ну, там, на два, умножим. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А с другой стороны, ну ёжику понятно же, что это треть площади квадрата. Смотри, потому что. А каждая треть ну, своей, ну, э своей, э свой, своей, фиговины. Ну конечно, но вот зеленая часть у нее площадь такая же, как у синей, потому что они обе состоят из одного такого квадрата. Да. И у каждого, да, сверху половина осталась и снизу, ну да, да, да, все. Вот мы разрезали квадрат на три. Ну нельзя сказать, да, что это три... части. Да, конечно, это три равные части, которые... Ну, они так геометрически не совсем равные, но такие равновеликие уж точно. Да, вот они так... Да, Может. я бы... А, ну да, да, да, да. А, я понял. Они не равны, в смысле, не совмещаются движениями, но не они равно они... Но Они там равно да. составлены. бесконечно, да. равновелики. Да. Да. Вот, поэтому мы получаем, что вот это это это очевидно на 3 да ну а это соответственно а это соответственно 2, 2 на плюс 1 1 /3. 2 да да 8 этих то есть, то есть без сомнения 2 и 2 да то есть мы должны кинуть монету в общем-то в среднем ну, недолго это, не да. это чуть больше двух раз но это на самом деле была такая разминочная задача а я хотел еще вот это похоже еще вот на такую картинку с квадратами, а еще я хотел сказать, что в замечательной книжке Владимира Игоревича Арнольда «Математическое понимание природы», я не знаю, ты ее, наверное, Есть да. я, я, я начинал читать, сейчас там про размерности величин и линейную алгебру в степенях, вот что-то такое, что там… В, в, в, в, вот, вот там много чего обсуждается, но там можно найти эту задачу про получение одной трети, она там, там, только немножко обидно. Положительные получается. числа э, является одномерным линейным пространством э, с действием всех чисел через возведение в степень, и да, да, из произведения да. вместо, вместо суммы. И, блядь, и, блядь. Во, во, во, это, по-моему, там, да, было? Я на размерности как-то читал. Что это? Ну, вот это такая картинка, похожая <с> на это. Там в книжке математическое понимание природы обсуждается такая задача что у тебя есть... Сейчас мы ее пониже напишем. Что у тебя есть э, такая... Что, и вот... Что, вот, что, вот так, да? Что у тебя есть такая насадка на трубу, например, которая умеет делить поток на две части, на два потока, на два одинаковых потока. Так, да. И у тебя есть неограниченное количество таких штук. Ну и ко неограниченное количество шлангов, там того всего. И хочется при помощи этого отделить ровно одну треть от потока. И кажется, что это невозможно по той же причине. Там, значит, два в степени N. А -а -а. вот, вот, вот сюда и сюда, да? А отсюда... Э -э, сейчас. Ну, я, может, что-нибудь неправильно нарисовал. Короче, сюда или сюда. Сюда он обратно идет просто, да. А То сюда есть... он обратно идет, да. А -а -а. Ну, ну, на, на, на, на, на самом деле, та же, самая, та же самая картинка, что у нас здесь была. Что у нас вот один из исходов мы отправляем. Офигеть! Обратно. Ну я, кстати, неправильно, наверное. Начинаю. Неправильно. сейчас, сейчас Значит, а, этот или сюда, или сюда, нет. и этот или сюда, или сюда. После а -а -а. чего <coughs> вот этот единственный, да, забракованный, он отправляется в обратно, да? И ну, течет. Ну один из четырех нужно отправить обратно. Да. А, один из четырех, да. Да-да-да-да-да. Не-не-нет. Э, сейчас. Да-да-да-да-да-да-да-да. Да, вот так, вот так. И теперь вот здесь, здесь и здесь по одной трети, естественно. А куда оно денется? Да? Ну, что-то да? ну, что мы неправильно нарисовать. Что-то неправильно, да? что неправильно. не третье. одна треть? Что-то ему неправильно Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Одна. Э, мы с Димой Пифановым тупили на синусах. Мне это всем понравилось. Так что мы можем потупить. Можем потупить. Э, да, значит, итак, одна, вторая, одна, вторая. Одна, вторая, одна, вторая. Э, и вот эту одну, вторую мы запрещаем. А нет, ну. И ну, приводим нет. сюда, А нет, правильно. правильно пр все правильно? Правильно, правильно, да? Нет, неправильно. Нет, нет ну, если здесь разделить не пополам, то здесь здесь будет, будет поровно. Здесь и здесь будет поровно. Нет, так неправильно. Если здесь разделить пополам, то все поровну. А сюда нельзя, правильно. да? Ну, я не знаю. Не... Так. Ну, да, нельзя, нет. Все, задача. Будет задача. Задача. Я нарисовать хочу. правильно. Если вы, как мы, не сможете жить задачу, возьмите книжку Арнольдаческого Арнольд. понимания природы. Да, да. Это в любом случае полезнее, чем Так. Я стираю. Смотреть. Вот, хорошо. Значит, это было вступление, да? Да. Хоть э... мы и не справились с картинкой Арнольда, но это было вступление. Mm -hmm. Так. Но, ну, а... по крайней мере, это не сильно реализовали, это очевидно. Реализовали, да. реализовали. Но вот мы посчитали, что здесь, получается, uh -huh. в среднем 2 и две трети бросания монеты. И сразу возникает два вопроса. Один вопрос такой: а все-таки вот нельзя ли побыстрее, да? Потому что хочется не ждать слишком долго. Еще быстрее. Еще быстрее. А во-вторых, вопрос такой. Но ну, а бывает, что он просит сымитировать какую-нибудь еще более сложную вероятность. Например, не одну треть, а одну шестую. Или семь 19 например. Вот, семь девятнадцатых это особенно интересно, потому что одну шестую мы как-нибудь из одной трети сделаем с помощью монетки. А Конечно. вообще меня преследует э, призрак Форта Боярд, где мы не решили задачу про монетки, где нужно было больше, чем в половине случаев спастись. Помнишь? Конечно. Когда? Да. Вот. но а тут на самом деле удивительный такой факт, удивительный такой факт, что можно любую вероятность, любую вероятность, ну, можно, наверное, оставить картинку здесь. Сто там, 2017. Да, с тридцать семь в можно э, сымитировать при помощи монетки всего за два бросания монеты. Это кажется невероятным, потому что, ну, потому что, ну ясно, что если чем сложнее дроп, тем дольше придется мучиться вот так. Да, вроде да. Более Отлично, того, да. даже если тебя интересует какая-нибудь иррациональная вероятность, да, там, однопитая, то все равно можно сымитировать за два бросания монетки. Что? Вот. И... Так, подожди, это я вообще не понимаю. У меня даже нет идеи, как бы это могло быть. Как вообще иррационально можно... Ну, хорошо, нет, нет сходящей ряды могут быть чему угодно. А вот как это сделать быстро? Да, смотри, вот для этого... Вот честные монеты... Честный, че... Вот обычные честные монеты. Так... Это начинается чудеса. Вот э, вообще, <свят> не знаю, разные люди, ну я в том числе, любят, когда возникают какие-то связи между математикой, что ты переводишь, смотришь на что-то под другим углом, переводишь на, на другой язык, и становится это все чуть проще. Вот, например, а -а -а. мы здесь, значит, сумму считали геометрически. Да, здесь отлично. И очень приятно, по-моему, получилось. <свят> давай, э, да. давай действительно геометрически посмотрим на нашей бросания монеты, а давай а, сделаем вот что. Нарисуем единичный отрезок. Да? Нарисуем просто единичный отрезок. Давай. Так. вот. И теперь пускай мы хотим сымитировать а, жребий, который выпадает с вероятностью x. Например, да. там, вот, вот я отмечу эту точку x нужная вероятность. Да, одна питая, одна етая. Так. Да. Ну, в качестве разминки можно так примерно сказать, что, ну что, ну вот как-то можно было бы сделать приблизительно. Ну можно было бы кинуть монетку, скажем, миллион раз. Ну понятно, да, очень много раз, там, как-то показать. Все, все, все, все. Если решка, то сюда кидаешь, если орел, то туда. все разделилось бы, да, на миллион маленьких отрезочков. Не на миллион, но там два в степени миллиона маленьких да. отрелочков. Ну да, да, да. И мы бы объявили все отрелочки левее нашей VX успехом. Вот это, конечно, значит, будет успех. А все правее мы объявили бы неудачей. Ну да, да, да. Не за бесконечность все понятно. Да. Ну, или <coughs> ну, за бесконечно или если нас устраивает, чтобы, вероятно, здесь был приблизительно х, ну, можно там кинуть сто раз, все будет отлично. Так. Но вот для любителей математики в этом недостаточно э, примерно правильно. Хочется, чтобы было совсем правильно. Э, ну, давай оптимизируем. <coughs> вот э, смотри, вот не будем сразу делить на 2 сотые частей. Вот давай кинем один раз монетку сначала. Кинули. И вот орел, орел мы считаем, что соответствует левой половине отрезка, а орешка правой половине отрезка. Да. Дальше мы будем это делить пополам, еще пополам, еще пополам. Конечно. Но смотри, в одном случае из двух нам уже не нужно продолжать кидать монетку. Если мы выбрали правый отрезок, то у нас уже неудача. Да. Если мы Вообще, если мы выбрали отрезок, на котором нет точки X, можно на этом остановиться. Безусловно. Ну, значит, в следующий раз. Если все-таки нет, то кидаем снова монетку. Теперь, вот если у нас выпал этот отрезок, мы останавливаемся. Если вот этот, то продолжаем. Ну да, но пока я вижу очень много киданий монеты все равно. Ну как очень много киданий монетки? Сам по сути Мы один раз монету кинем точно. Да. Но второй раз нам монетку нужно кидать уже только с вероятностью 1 2. Только если... Мы выбрали ту половинку, в которой э, э, есть X. Ну, значит. Что? Ну, подожди, сейчас начинается мухлеш. Ну подожди, подожди, подожди ну, никакого обмана, товарищи. Мы вообще честные люди. Сейчас. Леш, я не знаю, как ты. Подожди, подожди. Я честный так. человек. Так. Но следующее кидание монетки нам тоже нужно с вероятностью половины. Так, сейчас, значит, нам нужно кидать. Э, мы хотим реализовать вероятность X. И если мы кинули орлон, то мы говорим, что она ренееривализовалась. Все, ну, а, ну, процесс закончен, ну, да? Ну, а, ну, орел и а, решка. Да, ну это не от важно. Да. вот если мы выбрали тот отрезок на котором точке X уже нету, да. то он либо целиком левее X, либо целиком правее X. Да. И продолжать уже не надо. Да. Делай да, работу, задумайтесь. Мы знали. Она. Я понял. Ты, так, то есть, значит, в среднем будет меньше, чем два кидания. — В ну, среднем. — То есть мат ожидания, да? Мат — ожидания, мат — ожидания, Да. Э -э — Ну, это просто два. — Ой, среднее будет два кидания, да. В среднем будет ровно два кидания, правильно. — Ну, на самом деле, иногда будет чуть меньше, например, если вероятность... Если у нас x попало на границу двух отрезков, то, то... то, то, то и орёл... То, и, то дальше по следующему киданию все точно закончится. Эта сумма просто обрежется, будет конечной. Да. Но вот матожи не больше двух. Ну, не знаю, ну такую сумму уже Сейчас, четыре. значит, если одна вторая все-таки. Что происходит? Я кидаю орел. Ну, если мы левее икса, то. Ну вот одна вторая. Успех? Х равно одна вторая. Да, кидаю да. орел. Мы объявляем успех или неудачу? Ну, я считаю, что орел <coughs> это 0, а решка это единица, тогда орел мы объявляем успехом, орешку неудачей. И заканчиваем на этом. То есть, если попал, просто какое-то очередное будет последним. Да. Да. Можно еще на случай X1.4 посмотреть, да? Вот обычные люди как делают, что можно кинуть монетку ну, м, да. два, два раза? И все. И все. И все, но, все разные. Да. Но можно на самом деле кидать монетку не два раза, а полтора раза, да? Потому что если мы, например, ООО объявили успехом, да. То, если у нас первый раз выпал орешка, то можно не продолжать. да. Ну вот это получается 1 плюс 1 на Да, да, да, да, да, да. То есть, если друг 2 лично расстанавлены, то будет немножко меньше, чем двух. Но это же классно, мы любую вероятность имитировали за два бросания монетки. Ну да, в среднем за два, да. Я думал, что мне какое-то покажет сверхчудо. <с2> <с2> ну, да. ну, ну, давай. Yeah, ну все понятно, да? да. Среднем, давай еще картинку для этой суммы нарисую Раз я для всего рисую картинку Ну такую сумму все, наверное, умеют ну, конечно. искать Но я все равно нарисую картинку Просто потому что она мне нравится Можно взять квадрат Можно взять одну вторую Потом одну четвертую Потом одну восьмую Да. Ну Скоро все это закончится Да, скоро через бесконечное количество ну, шагов я Все закончится единицей да. Да, все Это очевидно. Вот такая иллюстрация к тому, что ну, это такая, да, более да. да, да. Угу. Вот. Но последнее, что я хотел сказать, ну, вот, вот какой-то отрезок, там, там то все, вот разные нелюбители геометрии, наверное, хотели бы а, такой более, более алгебрический алгоритм. Но это же можно легко сконвертировать в алгебр, правда же? Нужно просто x разложить в дробь бесконечную двоичную. Да. Вот, да, вот давай я, значит, к одной третье нашей вернусь для повышения конкретности. Да, 0.01.01 в периоде. Да, значит, да, да, да, да, 0.01 в периоде. Но я здесь напишу там двоечку в знак того, что это двоечное да. слошение. А, ну, вот это кодирует, в каком из отрезков лежит каждый да. отрезок. В левом или в правом, как мы понимаем. Ну, теперь алгоритм такой, что нужно... Теперь алгоритм для одной трети можно сказать такой, да, что можно теперь кидать монетку так. И, и смотреть первый раз можно смотреть и кидать монетку. Первый раз орел. Орел на Ну не важно. Ну давай. Или, орел, первый да. раз, скажем, орел выпал на четной позиции или на нечетной позиции. Да, правильно. Правильно. Первый раз орел начетный или первый раз орел на нечетный. В зависимости от этого, да? Да, да, да. И, и вероятность. И, и по, эти два события, одно пришло с одна 1,3, а другое с 2, трети, и Да, в... правильно. И в среднем все произойдет э, ровно за два подбрасывания монетки. Ну, потому что это вот Отлично. речь идет. Средний, вот да, да, да, да, да, да. Но замечательно, что здесь совершенно не важно, какое было разложение числа. Можно к любое число разложить бесконечную двоичную дробь. И, и будет за, некий алгоритм. Да, и за два подбрасывания монетки все выяснить. Класс. Это тоже будет... Но алгоритм будет только для счетного множества записей, для произвольного. Ну, ну, ну, не алгоритм, ну, а бесконечное... Ну, ну, да. ну, то есть, что считать за алгоритм? Да, да Если у тебя да, есть действительно число, которое никак конструктивно не задано... Чтобы то есть, что да, что оно вообще означает тогда? Вот. Да. Ну, и вот в журнале «Квантик» в одном из э, ближайших номеров 2021 года будет про это написана статья. Да, класс! А я, кстати, вот это, знаешь, как вижу обычно? Я объясняю. А, прямо напрямую. Я говорю, что ну, конечно можно. половина того, что было, это половина того, что осталось, половина того, что осталось, половина того, что осталось. Ну, конечно, конечно. Мне мне папа я, так объяснял. Я, и Я, я, и я у меня был ну, здесь затык. Ну, вот, вот понимаешь, вот здесь часто у людей бывает затык, что вот кажется, что они вот ну, там бесконечно близко приближались, честно. Да, там да здесь площадь, а, площадь очевидно. А, да. А, а почему-то здесь он наглядно. А здесь нет, да? Почему-то здесь это меньше вызывает возмущение людей, хотя, конечно, никакой содержательной разницы нет. Я, конечно, я помню, что в классе в пятом я к папе подошел и сказал, я понял, в чем затык. Я не понимаю, почему нет а, вот, ни одного Правда. числа, который без, ну, меньше любого, вот, который мы просто не видим. Он говорит, почему, сынок, есть, это называется, нестандартный анализ. Какой, какой, какой у тебя суровый папа? Нет, ну раз ты заговорил про хвост из единиц, то тут, конечно, вот чтобы такой рецепт работал, например, нужно, конечно, писать, что 1 это 0,111. во во во во Ну да, естественно. То есть это нестандартный анализ сразу как бы, если кто-то мыслит нестандартно, то... Нет, ну здесь какой стандартный анализ, но просто вот, если хочешь, чтобы этот алгоритм работал, нужно брать то разложение, которое у хвоста из единиц, если у нас случайно двоичное расстановление, Ну попалось. И, и проверять вот И каждый вообще отрезанный справа То есть каждое двоично-рациональное число тоже заменить на хвост и справа да, да, да, да а. А. Ну, ну, ну чтобы для единобразия алгоритма Для единобразия алгоритма, да ага. Ну вот и все Круто! Спасибо огромное! Маткульт, привет всем! Привет. Спасибо, Гриша! Спасибо.